Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мир Мелкон. Меня зовут Никита, и мы, мы, мы втроем, все так же втроем. Добудим, выживаем, почти всегда убегаем, да? Поздоровайся. Я жив Да? Где-то я это уже сегодня слышал. Правда? Ничего себе, какие вещи. Так, ладно. Uh, это магия называется это называется магия, как бы uh, новый год да. там всякая это это пора рожде ой рождества господи волшебства так family да. resistance ямаока и кстати давайте ломает ящик О! О! тотем проклятый вижу ломаю давай меняться э. давние не готов готовьтесь. Готовьтесь. готовьтесь чего ну, Готов... Я ломаю проклятый тотем. Давай. А, го а готовиться-то к чему? А вдруг Кло это порча? Лома. Красиво, молодец. Ой! Сейчас. Ой! Кто ты такая? Ты кто? Сейчас. Кто это? Это легион! Нет! А -а -а! Она такая! А-а-а! Нет! Кричит мне! Нет, это не может быть легион, только не снова. Я тебе говорю! Э, что случилось? Она Победа! Ладно. На этом все, да? <сessweird> <сessweird> да, что, на этом закончим, ребята. Нормальная игра. Хорошо поиграли. Вы, Я же говорю, что мы почти всегда убегаем. Что, я думаю, об, думаете обманывать буду? Не. Профессионал. Я, я гастрономической кухни профессионал вообще-то. Сколько... Да, ага. бедный, бедный вот. рататуй. Запросим, потрог, не потрогал львить. крысу, даже и руки не помыл. Вообще! Вообще. Ой, я с Нэнси. Это про другую игру, если что, не обращайте внимания. Так. Давай, иди! Иди давай! Дикий-дикий Вест. А вот генератор, куда идти? Блин, что-то я очкою его заводить. Он какой-то слишком пален. Я тоже. Блин, а у меня еще макушку видно. Лата, ты слышал песню? Это, Песню было Смита слышал Дикий Дихо Вест? Да Объясни Wild, мне, почему Wild, Да, Wild, да только Когда ты слушаешь эту песню Слышится Ва Ва Вест Ва, -ва Вест Не Вайлд Вайлд Вест, а Ва Ва <клышко> Но... <клышко> Но он как Моргенштейн Глотает слова Угу <клышко> Понятно, ты сейчас назвал Лилла Смита, скажем так, Американским Моргенштерном. Серьезно? Кто такой умный, слышите, там базарят они, у них там. А кто это, Свет? Это траппер. А где он? Так, я... Надя по Крептини. Свет, я рискну. Я рискну. Ни хера себе нормально он так Влад, убегай! Да, беги, беги Он так нормально это А у меня фонарик есть Влад, как же пушка? Блядь, забыл про нее! Ладно, ладно, нормально Он поставил тут трапу так, Влад хотел это, как его. Хотел третью игру, да? Хотел. Так, ну он идет за мной. Спасайте света, быстрее, быстрее, быстрее. Аккурат... Он возвращается. А, он, походу возвращается. Куда? Ко мне? Походу, да. Или он меня ищет, я не понимаю. Дай пробегу, пока у меня часики. Так, ладно, Влад, я. Ты зачем это спецназ. <смех> Диники тут спасать своей пушкой. <смех> я отполз. Я отполз. Так вы бежите прямо ко мне. Я его слышу. Я его вижу. Бляха, плохо. Влад, так, пушка. Опадь. <смех> я вижу, там фейерверк разыгрался, прям конкретно. Так, блин, я не знаю, Влад, я не уверен сейчас фонарик использовать. Мне, короче, взял фонарик, буду сегодня учиться играть фонариком, видите, прям учусь. Я, короче, иду заводить, ничего не знаю. Да-да-да, заводи. Лежите там, надо заводить. Я просто не стал рисковать фонариком сейчас светить, потому что у меня бы все равно ничего не получилось, и я тупо бы сейчас опять всех подставил. Влад, куда пошел он? Он в Блин, а карта для трапера это достаточно удобная. Он в траве может подставить свои капканы, блин, и вс ⁇ Не болтайте. Ла, чё, он, он ставил возле тебя? Нет. Но возле маленького домика за водонапорной башней есть капкан. Эм... Он за мной. Он сюда идет. Беги. так где заводить так ладно я пошел на я пош... пойду влада похилю. у тебя же хилки нету да нету давай похилю бабырику. Ну подожди немножко я сейчас сломаю ударила а, тебя понял ну блин теряем время команда гибнет а ты что снялся ну уже кто? полечены? кто первым будет помирать? Конечно, Светка. А ты второй раз уже висишь, Так, я за Светкой. Так, я не вижу здесь. Аккуратно иду. Воу-воу-воу, тихо. Стиль ниндзя. Так, Светка, я на всех парах к тебе их Он ставил возле тебя? Да я не видела. Вроде не ставил. Ты можешь лечить. меня похилить, на самом деле. Он за ней гоняется. Да-да-да, за... да, давай. Вот. Блин, конечно, так, такой... Он, он уронил около меня. Чтобы, если что, я спасу. Хорошо. Никит, там он есть генератор? Да-да-да. Он сейчас сюда, скорее всего, придет. Так, а Влад сейчас снимет, да? Угу. Он сюда идет, Свет, возвращается. Не пались. Я надеюсь, он не заметит. Он пошел к тому генератору, Никит. Не, а, не, нет, он, он возвращается. Тихо-тихо, я сейчас стараюсь лишних телодвижений не делать. <laughs> он возвращается туда, да. Давай на висельцу тогда попробуем завести. Погнали. Здесь ничего не ставила, смотри аккуратно. Да смотрю, вроде. Я это талу не завожу. Хорошо. Хорошо. А что такой медленный заводка? Он видит меня. <смех> Буря искра эмоции. <смех> так, он пока не поднимается. Нет, сука, поднимается! Уйдите, ну Сантура! <смех> Светка, он к там идет? Нет. <смех> да! Да-да-да, иди! Тихо, я отвлекаю! а, -а, -а куда ты отвлекаешь? Кого? А, ты отвлекаешься? Вышло! Да что за бред то блин? Я а? отлет. беги Вот мерзость какая, ты погляди Я еще не висел в принципе Поэтому нормально Влад, заводим сейчас, важно Я слышу, что ты заводишь, я помогу У -у -у -у! Я потом Не-не, заводим Надо заводить Зря времени не терять Так я убежал Как убежал? Вот так Еще бегай! <router> Не могу, я убежал. Блин, Лад, прости. На да, Светки, надо бегает. полечиться, да. Вообще, мне бы его агрить на самом деле, потому что я же этот... А, еще не висел ни разу. Сейчас я похилюсь и буду его это агрить, получается. Так, он поднимается наверх. Я Я тоже в скафу. Да? Пипец! Есть, а может, или видел? Прощайте, конечно, да! Я не успею Это вообще обидно. никак. Конечно, никто никогда не успевает светку подстраховать. Ну, света я же ст я старался вообще. Ну, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Блин, обидно, да, нет, нет, нет, Он в салоне. На втором этаже. Да, я вижу. О, как у тебя он тебя? Я же тебя, я же тебя отвлек, чтобы ты сходила прохилилась. Блять! Я надеюсь, другой чувак заводит. Нет. Не заводит? Нет. А чем он делает? Ничего. В смысле? Трапер идёт ко мне просто. А он вроде как пытается за Владом пойти А <связать> он ждет, пока кто ты спрыгнешь Только -то бегает <связать> Хотя сюда <связать> а, <связать> Нифига, я не удумал, что он десантуру сделает <связать> Так, он меня еще он в подвал наверное, с... Ну, Он с компьютера, наверное, играет <связать> Ну да, он достаточно умелый, это как -о? маневрирует ударом я не спрыгнул в любом случае этот палетка вижу палетку вижу палетку дотяну дотяну дотяну должен он тебя сейчас он вот тут делает я думал, я, я вот в эту лестницу хотел, я забыл, что здесь. Она заводит на виселице, а Влад в салуне. Наоборот. Не, я в салуне, вен. Да? Она на виселице почти завела. Да, нормально, нормально. <свист> я просто думал, я, я забыл, не заметил, когда бежал, что там этот порошек, я хотел на эту лестницу забежать. Нет, она рискует, сейчас заведет, сейчас заведет. Влад, я долго заводить. Нет. Так, Ё. здесь выход а, Он за ней Ну, выходы, кстати, так далековато друг от друга Он за ней, он за ней Давай, я, я в тебя верю Я так классно воспользовался фонариком за всю игру А я пушкой Да Так, я пойду подлечусь пока что А я не могу лечиться? А, так у меня же адреналин, что я, дурной что ли? Снимай. Он я за Владом. Влад, смотри, он в палетках хорошо себя ведет. Ага. Бляха, бляха, бляха, бляха. Встретились два сердца. Он пошел Влад, за ним. открывай. Бляха, как же он хорошо крутит этим. Кого открывать надо а снимать. Будь... Она умрет сейчас. Да, да, да, вообще не, вообще не вариант. Он <связь> возвращается, Влад. Не успеешь. пипец <связь> <связь> <связь> Так, я пошел люк искать. Ой! <связь> <связь> ну, а это было так близко. Ну ладно. Неплохо, в целом. Мне момента Море сделали. Да? Да. Я не хочу момента моря. Я не хочу момента моря. Я не хочу момента моря. Вот сейчас бы мне адреналин. Нет, нет, меня здесь нет, меня здесь нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Ладно, он не сделал мне момент я буду бороться до последнего ладно мои старания были посланы куда подальше ладно как то так получилось Ну, вот так просто понимаете что в игре если какая то одна оплошность получается потом вся игра идет по этому по побок. а все началось что влад с твоей делает? хлопушки а при чем тут моя хлопушка? Все, ладно, не будем об этом, давайте к следующей игре, да? О, ну привет, я опять здесь же А я нет Проверяю, вдруг тут порча А нет, нет, я с Владом Вот блин Это а? А? кто? Никита, это ты, господи, я думала это зомби Иногда я похож на зомби я думала, мы играем с. Да Влад! Да я вообще не играл с Немезисом. Я, короче, прикол Димо Горгана же убрали из игры. А если я не я играл недавно с Димо Горганом. А, ну он наверное... Ой-ой-ой, это крик! А, Влад, он меня накопил! А ты даже и не заметил. Спасай меня Никита! От кого? А! я не, хочу, я не, хочу, я не Света порча стоит Пипец Влад? Ты что Игра здесь делаешь? Игра просто началась замечательно Влад, ты как я подошел хочу... ко мне тут он сказал, на я... меня Я хотел полечить просто Я стоял, когда ты отпустишь это лечение я даже не видела, я смотрела вперед а Зато значит, мы Влада Влад... спасли А За Владом смотрел крик, а Влад смотрел за мной Не совсем смотрел за мной, он просто выбежал из-за угла Я побежал дальше Ты спасешь Светку? Я тогда чинить, да? Кого? Да вы все капец как далеко, блин А, ну я тогда иду Он, по-моему, за пареньком, по-моему, бегает Влад тогда бежит я туда ну, в смысле, за э, я Леоном? Понял, за Лёней. За Лёней. Yeah. Лёня, которая к... Каферина. Нет, можешь а, меня к... похилить, Катерина. Влад. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, похиль меня. Так, я в противоположном углу от вас вообще завожу. Да, я видела. Фу, не люблю играть с криком. Никто не а любит а играть с криком. А Он за тобой? За мной? За тобой, Свет, он за тобой. Ах. Конечно, да. за кем он да. еще может бежать, да? Конечно. Привет, Влад. Я иду. Упаку, Бля, Влад. а денег нельзя бросать. Ну, заводи, чё. он возвращается за мной, Влад, так что. Нам нужно найти тотем. Срочно. Прям очень срочно. О! Ой, как боженька просто смолвил. Блядь, не получилось. Чё, он тебя спалил? Он за Владом? Да, он за мной. Ну, по крайней мере, это... Надо завести гений. Никита, он сюда идет. Я вижу, вижу, вижу. Дедка, я, уходи, я уже пришел. Не беги за мной Он получается, я бегу ему навстречу Наоборот Сейчас, ага, блять, копить он на мне собрался Так, я увожу его от хижины блядь. Ой, нифига, какой-то внезапный, дядя Где, где, где, где этот бобус, блин Он меня бросил да? Он да, меня бросит. Он пришел, он пришел за мной. Как это, блин? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Где крюк? Где крюк? Где крюк? Еще крюк, еще крюк. Бляха, я не успею свет. Всыхай, кровь, усыхай, <смех> блин, свет ты расстроилась, <смех> Влад, ты где? А где все? Алло, алло, говорит Москва прием. За мной бегает. Понял, принял, осознал. Так. Если он будет так нас по очереди выэтовать, выносить, так то нам не очень будет это. Прикольно. Он меня потерял, он меня ищет. Ясно, я знаю. Он, он около большого здания. Я понял, я его видел! Ты берешь от него нет <свят> теперь да <свят> ой мать <Влад>, беги <свят> он блин как бы так оу фукинг щит улей маза фака щит ты там э, заводил в главном здании нет нет что ты там делал. Ой! Я бегу. Леня пришел. Я что-то делаю, я бегаю. Ой, фок. <laughs> я бегаю. Все, кого как-то там. Ну вот как-то да вот как бегу, еще палеты. Смотрю сейчас это спадет, да? Да, да, да. Но я не знаю, где он. Ага, вижу, вижу. <свист> да ты козел, отстань! Бегай, бегаем, мы заводим. на, на, на это у меня бляха палетку мне палетку ниже ниже ниже не вижу полета не вижу палеты полет мне бляха пуратки полет я бегу я не знаю куда бегу ой-ой-ой он меня увидел да нет я походу убежал фу Блин, нет, он за мной бежит. И смотри, какой <с противный. Это любовь. Я в главном здании, если что. А, в главном здании. Вот так. А что ты здесь тоже? Нет, мы там Здравствуйте. Бляха, он за мной бежит, до прикинь. Ему просто насрать на все, он за мной бежит. Так, подожди, где полет, где полет, где полет, где полет, где полет, где полет, где полет, где полет, где полет? Здесь окно, здесь окно, здесь окно Иди заводи, иди заводи Пофиг Леня беги Блин ну я вот уже все не смог Я прям возле крюка Ну блин отбегал сколько смог Куда он побежал в мою сторону? Нет, он возле меня пока. Все, ты ч молчишь? Он что-то врубил свою, это как у хардкор ре режим. Он Леню заметил. Или нет? Он походу к тебе побежал денег это. К твоему денегу. Ну где ты чинишь? Леня, снимай меня. Снимай меня Снимай меня, пожалуйста Сними меня Прошу тебя а, Так Так, я пошел хилиться Ой, я надеюсь, то, что сейчас он меня не найдет, а Ну туда пойду Ой-ой-ой Казалось. Мне страшно, Никита. А. Я не донесу кольцо в мордор. Жди, вот мне вообще страшно, блин, вообще. Я тут сижу, как бы хилюсь, либо меня не видно. Блять! Блять! Блять! Понятно! Я не так много палеток уронил. Всего две, по-моему. Так, сейчас я иду к тебе. Я надеюсь, Люня заводит. Влад привет, я не пойму, где он затихло все резко он это да. походу да я тут просто в кустах а сижу. Ты... ты видишь мой силуэт да да да что прийти тебя лечить уверен а -а -а -а. давай я к тебе приду потихонечку не-не я иду, иду ты там же сидишь да сейчас, сейчас я иду иду иду иду иду иду да не ари не ари иду иду иду, иду. Сейчас, главное, внезапно вспышку справа не получить. Как бы, блин, бди. Я там почти дозавел денег. Представляешь, где? там 5% оставалось. А он его поломал, да? Ну, наверное, он вернулся. Я так думаю, он вернулся над... затем этим денегом сломал его. Что, где будем заводить? Здесь, в хижине? В хижине зави... заведен денег. А, да? Да. Ну, блин, надо прорываться туда как-то, по чуть-чуть. Я? значит да, я по стеночке иду я тоже пошел где не мне интересно что он делает так я в главную хижину пошел он за мной я туда к за мной. Тому, который заводил давай давай давай давай лёня ничего не делает бля Подломал немножко, подломал. Сильно? Что, он за он тобой поднож... бегает? Нет, он не бегает. А у Леони тоже 70% генератора, другого. Он меня потерял, Влад. Ну и нормально. Так, я к тебе тогда, Влад. Ты уверен? Может, не надо? Он сейчас сюда он... прибежит просто-напросто. Ну, блин, поменяемся, ты побежишь, я починю. Он пришел к Леньке, зачините. Тебе сколько осталось чинить? Все? Понял. У меня адреналин сработал, заебись. Так, я кленки. Я надеюсь, у него нет наеда. Потому что крик у крика наед это. Что-то из разряда фантастики, нет? Я пошел дверь открывать. Так, тихо-тихо, он подкемпливает. Ладно, он к выходу пошел. Он, он к выходу выход... пошел? Ну я не знаю, к какому. Который недалеко от повешенного. Я дальний открываю. Я попробую снять. Открывает? Нет? А, нет пока. <связывая> блин, блин, блин. А, чувак. Ну, -мо. Ну, наеда у него нет. Так бы сразу. У показали. него усколок. Был. Я не Полетка? успею до полетки. Не-не-не. Стануйте, ста... Он за мной бежит. Нет, нет, нет, он, не бежит. Он ни за кем не бежит. Или бежит. Нет, возвращается в Блин. Плохо, плохо, плохо. Влад, беги, беги на выход, беги на выход. Он за Леней. Леня, Леня, Леня. я за Леня. Влад, беги на выход, потому что если Леню сейчас кладут, это все. Леню кладут. Бляха, муха. Он, он вообще не продвинулся. Он там на месте крутился что ли? Да. Он поднимает его? Нет. Нет. А что он делает? Поднимает, поднимает его. Осколок! Беги, беги! Никита, надо прикрывать! Да-да-да, открывай! Не вижу вас! Сейчас, сейчас вырулим! Леня, ну хватит вилять! Я ж тебя прикрываю! Отлично! <связывая> Блин, ну хотя бы так. Светка я знаю, что тебе обидно.